Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами на связи Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика с YouTube-канала. Вопрос следующий. Можно ли оплатить задаток с расчетного счета ИП, если ключ и аккредитация пройдены как физлицо? И второй вопрос. Это можно ли приобрести имущество как физлицо, а продать его уже как индивидуальный предприниматель? Давайте разбираться по порядку. Первое. Если мы с вами хотим оплатить задаток с расчетного счета ИП, но участвуем как физлицо, для этого вам предварительно необходимо пообщаться с конкурсным управляющим на вопрос, примет ли он такой задаток. В случае, если он говорит, что примет, все без проблем, в этом случае обязательно укажите правильное назначение платежа в пользу кого производится оплата задатка. Вторая часть вопроса, можно ли приобрести имущество как физлицо, а продать его уже как индивидуальный предприниматель? Да, можно. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте их прямо под этим видео. Если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезным, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Я желаю вам всем удачных торгов и отличного настроения. Всем пока!